В Институте международных отношений стартовала Всероссийская студенческая конференция. Тема мероприятия – политика и религия. Гражданская идентичность мусульманской молодежи как фактор стабильного развития государства – когда мы ценности других религий говорим представителям не мусульманам, не православием, например, да, или не иудеям, а в общей светский. Есть люди, которые еще так скажем нейтральны к религии, поэтому вот это очень ценно, так чтобы мы никого не обращаем не в ислам, не в православие, не в иудаизм, но говорим доводим эти ценности древних религий, данных нам и подаренных по словам участников конференции, многим мусульманам в современном мире сложно сочетать повседневную жизнь с традициями. Однако, несмотря на это, все больше людей начинают приобщаться к религии с малых лет. В рамках конференции участники обсудили самоопределение, экстремизм, взаимодействие с представителями других религий и влияние развития технологий на доступность ислама. Однако затронули и острые вопросы. Одна из основных проблем, которая становится причиной конфликтов среди мусульман, разные интерпретации исламского учения. В рамках масхабов есть как такие разногласия, разночтения, касаемо разных моментов. Те же самые, кто-то из великих ученых-основателей масхабов трактовал один хадис э, по-другому, по по а другой, например, э, трактовал совершенно по-другому. Это ни в коем случае не говорит о том, что кто-то прав, кто-то не прав. Все они были правы. Мероприятие завершится 25 ноября. Помимо очного формата участники смогут послушать докладчиков онлайн в зум-конференции. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс.